Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это видео посвящено контейнеру визуальных компонентов StackView. Сам по себе контейнер StackView не является каким-то ноу-хау библиотеки QtQuick, это достаточно типичный контейнер визуальных компонентов, который очень активно используется при создании мобильных приложений. Ведь, по сути, мобильное приложение представляет из себя, как правило, просто набор страниц и навигацию между ними посредством действий пользователя. И Stack view, собственно, и позволяет организовать навигацию между страницами приложения в такой достаточно естественной, логичной манере. Что же такое стек? Если кто не знает, то стек по-английски переводится как стопка, и в программировании, как правило, под стэком подразумевается некий контейнер элементов, в котором доступ к элементам осуществляется неким определенным образом. А именно, если мы возьмем, например, другой классический контейнер-список, э, то в нем мы имеем доступ к любому элементу по его индексу. В случае, если мы переходим к стеку и складываем наши элементы как бы в стопку, то здесь становится уместная аналогия такая классическая с колодой карт. И если мы смотрим на колоду карт, то мы видим только верхнюю карту. Так и в стеке мы видим только последний элемент, который был добавлен, то есть верхний элемент. И э, в стеке основными операциями являются две. Одна — это добавление элементов в стек, традиционно называется push, и операция извлечения элемента из стека, э, традиционно называется pop. И если мы перейдем в Stack view, то э, здесь вся эта логика, она э, тоже сохраняется. Только вместо каких-то абстрактных элементов мы имеем дело с визуальными компонентами, а в моем случае с э, страницами мобильного приложения, и их тоже мы можем добавить методом push. Мы можем добавить стек можем добавить еще одну страницу в стэк, тогда она скроет предыдущую, можем добавить третью страницу, тогда она скроет предыдущие две. и э, Размер нашего стэка теперь стал равный трем, и для стэков обычно используется э, слово «глубина», а не «размер». И также мы можем извлечь страницу из нашего, из нашего э, стека э, будет видна предыдущая глубина стала равна двум извлекаем э, этот э, элемент и остается у нас один элемент его извлечь мы уже не можем стек view запрещает это делать он запрещает иметь пустой стек то есть э, хотя бы одна страница или один визуальный компонент там должен быть и для этого существует специальное свойство которое называется initial item это вот та самая первая страница, или первый визуальный элемент, который будет лежать в нашем стеке. Ну, и, собственно, этими ограничивается вот теория вот этого компонента StackView. Да. Теперь мы переходим непосредственно к написанию кода. Итак, я пока скрою. Здесь у меня заготовка. Давайте я сразу поменяю загружаемый документ на main.qml. Кстати, заметьте, что я для демонстрации, э, мне проще было даже создать документ э, в QML, э, а не где-то еще, что, по-моему, очередной раз подчеркивает, насколько здесь легко делаются всякие вот такие интерактивные штуки. Итак, э, тип э, StackView, он находится в модуле э, Controls, поэтому нам ничего добавлять больше не надо. Мы вот просто добавляем элемент StackView, я назову его Stack. View. Uh, Также я растяну его на всю, на весь экран. Так, и теперь вот нам необходимо указать вот этот самый initial item. Uh, в качестве элементов stack view у нас выступают uh, компоненты. То есть мы можем либо здесь задавать компонент, компоненты отдельно прямо вот здесь, в, в нашем. В этом же документе. Этого вопроса я еще не касался в своих видео, поэтому пока мы это опустим. И мы создадим э, компонент в отдельном файле, как я уже делал раньше. Итак, в качестве коневого элемента у нас будет выступать э, тип page, страница. Давайте я вот прям сразу все-таки перенесу это в отдельный файл. Назовем, назовем компонент simple. simple Page, и перейдем туда. Я сразу хочу сказать, что о, то, о чем я не говорил, что когда мы добавляем новый документ в ресурсы нашего проекта, то есть такая проблема. Возможно, она связана с тем, что я просто не знаю каких-то настроек Creator, но у, у меня Qt этого не отслеживает изменения файлов, которые находятся в ресурсах. То есть, для того, чтобы мои изменения в моем каком-то вновь добавленном файле они учились, мне либо нужно полностью пересобирать проект, либо мне нужно указать в разделе в проектном файле, в разделе Other Files, просто указать вот этот новый документ. SimplePageQML. Ну, либо я могу указать прям название, если у меня э, компоненты лежат э, в отдельной директории, я могу указать путь к этой директории и дальше слэш-звездочка. Так, переходим к нашему вот этому компоненту. Традиционно я называю коневой элемент root. И здесь я всего несколько вещей хочу определить. Вообще, я хочу сказать, что это, мне кажется, достаточно правильный подход создавать некий такой, как бы, условно говоря, базовый тип страниц, в котором будут реализованы все такие общие, общий функционал для всех страниц, потому что рано или поздно это понадобится, с моей точки зрения. Итак, какой же базовый функционал я хочу здесь сделать? Я хочу сделать, чтобы мы могли определить э, цвет фона. Для этого я здесь добавляю свойство background. В него добавляю элемент Rectangle и называю его, допустим, Background Rect. Так э, создаю свойство ls который назову Background Color. И ссылаться оно будет на цвет вот этого прямоугольника uh, Color. Так, дальше я хочу создать еще кнопку Button. Пусть она у меня будет называться uh, nav button. Navigation button располагаться оно будет в правом нижнем углу так мне нужно указать отступ и здесь я тоже хотел бы отметить тот факт что если я использую этот компонент в каком-то другом документе то свойства этого документа становятся доступны и вот в этом отдельном файле этого компонента, то есть поскольку мы использовать этот компонент будем в документе main.qml а здесь у нас есть, допустим, свойство devmargin, то его я могу использовать в компоненте simplePage. Ну, конечно, это делает его зависимым таким компонентом, но в некоторых случаях, как минимум в, в начале разработки, это очень удобно и упрощает жизнь. И я хочу еще сделать сигнал, вывести, сделать доступным сигнал извне. А, то есть он клик, и мне необходимо объявить сигнал. Давайте сначала я еще, еще создам одно LS-свойство. Button Text, я его назову то есть мы что мы могли менять на название кнопки итак uh, nav button текст и объявляю сигнал сигнал назову его button clicked без всяких параметров и здесь уже в обработчике сигнала нажатия на кнопку я его вызову root uh, button о oh, вот заметьте опять же тоже Хочу сказать, не знаю, может быть, это глюки конкретно моего э, Qt Creator, но у меня не сразу же обновляются вот эти э, базы подсказок, да, то есть я добавил этот сигнал, вот сейчас у меня подсказки о нем нету. Button клик. А вот теперь уже есть. Итак, с этим компонентом мы закончили. Давайте создадим. Э, объекты этого типа. Один я назову page1, второй назову page2. Page 2. И здесь я хочу сказать, что это не единственный способ, как можно добавлять элементы в наш stack view. Можно создавать их вот здесь вот отдельно. Но в этом случае естественно у нас не будет никакой ленивые загрузки, создание, создания да, этих элементов. Они создадутся сразу же. Это, конечно, не очень хорошо. Но есть и другой способ. Можно динамически загружать по необходимости эти элементы. И сам StackView будет заниматься созданием компонент, объектов каких-то компонентов да, и удалением их при извлечении. Но пока сделаем вот так. Итак, значит, в случае, если мы сразу создаем все объекты, мы должны их скрыть, иначе они все будут отображаться. Ну, как минимум, должны скрыть те, которые не отображаются сейчас. То есть, если мы будем в качестве исходного страницы использовать page1, то ее скрывать не надо, а вот остальные надо будет скрыть. Итак, теперь давайте зададим, собственно, цвета, background. Color. Ну, допустим, здесь будет красный цвет, здесь будет background color blue, синий цвет. Теперь, как кнопки мы назовем, кнопка первая будет у нас называться button uh, text, пусть называется next, потому что мы хотим по ней перейти к, следующему, uh, к следующей странице. Ну, давайте сразу же обработчик uh, button clicked. И здесь, как я сказал, для добавления в стек новые страницы, мы будем использовать, так, stack view, ой, stack view, метод push. И здесь мы указываем, какую страницу мы добавляем. Page, страница вторая. А Здесь кнопку мы назовем button text, мы назовем ее back, и в обработчике мы используем второй основной метод pop извлечение элемента и здесь можно не обязательно указывать параметр здесь эм, тип stack view он позволяет извлекать не по одному элементу а сразу несколько если мы укажем здесь допустим page 1 то и у нас были бы какие-то еще э, страницы то э, вот этот метод, он сразу извлек бы несколько все страницы, которые находятся выше, чем page1. Более того, здесь доступен еще, хотя это нарушает некую логику классического стека, метод replace, позволяющий нам менять одну страницу на другую в стеке, даже если она не наверху. Так, и, в принципе, наверное... Все готово, давайте попробуем запустить. Так, мы видим, у нас отображается первая страница, которая красная с кнопкой Next. Нажимаем на нее. И на стек кладется страница вторая. Первая красная страница осталась внизу, она не, сейчас не видна. Если мы нажимаем на кнопку Back, то мы извлекаем синюю страницу, остается красная. И так далее. Push, pop, push, pop. Вот в самом простом варианте реализация э, навигации по страницам через StackView, а в практическом видео я покажу какой-то более приближенный к реальности пример. А на сегодня все. Спасибо, до свидания.